Здравствуйте, меня зовут Красноусов Сергей Борисович, мне 63 года, я офицер запаса, и у меня трое детей-подростков. И так же, как и вам, мне катастрофически не хватало денег на нормальную жизнь. Я нашел возможность заработать столько денег, сколько мне нужно, но около 200 тысяч рублей в месяц. Теперь такая возможность есть и у вас. Сейчас я расскажу вам, что нужно делать, и после этого уже... Только от вас будет зависеть воспользуйтесь вы этой информацией или нет Этот ролик записывается в марте 2017 года Я очень внимательно наблюдаю за развитием экономической обстановки в нашей стране И совершенно определенно могу вам сказать Что в ближайшие 5 лет никаких перемен к лучшему не ожидается Потому что никому нет дела Ни до вас, ни до ваших финансовых проблем Так что спасение утопающих Делаю рук самих утопающих Но давайте посмотрим, как мы с вами Можем заработать деньги Первое, что приходит на ум, это найти Хорошую работу То есть, чтобы и начальник был Не дурак, и чтобы работать Не очень много нужно было И чтобы платили хорошо Ну, хотя бы там тысяч 25-30 месяцев Да? Да Многие со мной согласятся Ну, а теперь подумайте, сколько у вас есть шансов Найти такую работу Могу поделиться личным опытом Вообще-то пенсионеру устроиться на работу очень трудно Сейчас и молодым-то работы не хватает Но я, используя связи, нашел престижную работу Менеджер по продажам в редакции газеты из рук в руки Но, казалось бы, что еще нужно? Работа в офисе, за компьютером, сиди, Да предлагай людям дать рекламу в газете Да вот только дураков-то нынче нет Все понимают, что газеты сегодня уж никто не читает И рекламу размещают в интернете а оплата у меня была сдельная, процент от продаж. Первый месяц 9 тысяч, второй 13, третий 12. Вот и прокормить детей на эти деньги. Хорошо, что нашлись добрые люди, которые рассказали мне, что есть возможность никуда не ходить. И сидя дома, зарабатывать очень неплохие деньги в интернете. Я, конечно, сначала не поверил, потому что у меня уже... Ой, много было попыток заработать в интернете, и все закончились полным провалом Но уж очень соблазнительным было это предложение Мне предложили готовый интернет-магазин, который торгует товарами повседневного спроса Это очень важно, потому что ну, сейчас очень трудно продать людям то, в чем у них нет потребности А здесь то, что нам нужно каждый день Мыло, шампунь, зубная паста, щетки Мужчинам все для бритья, женщинам море косметики. Да еще высокого качества, с сертификатами. Блин, да еще выяснилось, что вся система уже налажена. И заказы принимает, и товары отправляет Сама компания-производитель. Бухгалтерию тоже ведет компания. Причем все по-честному, по-белому. В пенсионный фонд идут отчисления. Подоходный налог платишь. 6% по упрощенке. Зарплата идет на карточку. А всего и делов-то привести в свой интернет-магазин покупателей. Ну, как в любом магазине так. Есть покупатели, есть прибыль. Нет покупателей, сиди голодный. Только здесь нет никаких заморочек. Ни с арендой, ни с товаром. Вообще никаких вложений не нужно. Знай, сиди дома и обзванивай. Своих друзей, знакомых, родственников, соседей И хвастайся, что у тебя теперь свой собственный интернет-магазин Так что если они хотят помыться, побриться или покраситься То пусть покупают все это у тебя, а не у чужого дяди И пусть они денежки несут тебе, а не куда-то на сторону Ну, во-первых, им это выгодно, потому что у тебя дешевле А во-вторых, потому что им качество гарантируешь у тебя-то товар напрямую от производителя, никаких посредников, никаких подделок. Вот за это фирма и платит тебе зарплату. Процент от организованного тобой товарооборота. Причем, чем больше товарооборот, тем выше процент. Продал товара на 6 тысяч, твои 3 процента, а продал на 300 тысяч, уже 22. Понятно, что в одиночке столько не продаж. Поэтому нужно строить сбытовую сеть. Ну так этим сейчас все занимаются. И сети бензозаправок, и сети магазинов, магнит там, Лукойл, пятерочка, Дикси. А теперь и у тебя будет своя сеть сеть покупателей. Ну, в общем, если все рассказал, магазин готов, все готово, а дальше уже только от тебя зависит, будешь ты этим заниматься или нет. Захочешь ты обеспечить своим детям нормальное будущее, или будешь продолжать искать. Работу! Уговаривать никого не собираюсь, не ты, ты другие. Но с другой стороны, двери всегда открыты. Надумаешь, обращайся. Всему научу, все расскажу, помогу все организовать. Кнопка регистрации под этим роликом. Счастливо!